Христос Кто бы знал Твое имя Здесь На этой Планете Печальной Пришел Оказался Ты Жертвой весь Чтоб знал Тебя близкий дальний имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя распят. Голгофу ты взгляд свой брось Постой, посмотри молчаливо Там кровь за тебя и меня лилась чтобы мы были счастливы Христос, это имя мне мило, Христос, ты не хочешь ни одного. И как и прежде нас в любви, что мне были пусты, и тех, кто пришел сюда в первый раз, прими объятия святые. Имя мне мило, Христос, ты не хочешь ни одного оставить, не зная тебя. Христос, это имя мне дом. Ты хочешь ни